При падении рынка, что происходит с облигациями типса? Тоже отличный вопрос, что с ними происходит. Смотрите, ТИПСы, в чем их отличие от, вернее, в чем их отличие от ТЛТ? То есть есть облигации с фиксированным купоном, то есть ставка купона, ставка доходности по облигации заранее прописана, которую вы получаете в проспекте эмиссии. В типсах ставка купона не прописана, она привязана к ставке инфляции, то есть соответственно рассчитывается инфляция и по итогам инфляции происходит выплата ставки согласно инфляции. Поэтому, когда вы обладаете типсами, в чем их преимущество? В том, что скорее всего падение будет на ожидание, то есть падение скорее всего произойдет на программе сворачивания количественного смягчения, может быть повышение процентных ставок, то есть удорожание денег. И на этом фоне, соответственно, пока деньги печатаются, вы будете получать хорошую доходность, а в случае падения ТИПСы обеспечивают защиту вашего капитала, да? то есть они будут не так сильно падать, как допустим те же самые ТЛТ, потому что рост процентной ставки сразу же приведет к тому, что облигации с фиксированным доходом, они начнут расти в своей доходности и терять в текущей рыночной цене. А Не может быть так, что инфляция сожрет весь кэш, обвал рынка будет, но и бакс в цене упадет сильнее, чем инфляция. Так ради бога, пусть падает. У вас будет возможность на этот бакс купить реальные активы, которые создают прибавочную стоимость, которые будут стоить там, в два раза дешевле, чем они торгуются сейчас. Надеюсь, вам это видео будет полезно и вам, и вашим друзьям. Поэтому еще раз ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь среди, среди своих друзей.